привет народ сегодня будем собирать стеллажи привезли доски брусок вон по той стенке надо собрать также было сделано полтора рейса привезли запчасти мосты ну все детали для постройки тракторов там рама там металл и сейчас для начала нам чтобы полноценно начать работать надо сделать стеллажи из металла пока мы не будем делать помещение не наше так что сделаем из бруска что хорошо что бруски по 5 рублей хорошие бруски стоили по 85 рублей вот. это говорит а вот эти вот брак ну да где обзор есть но на стеллаже пойдет две стороны есть целый где цепляться и все нормально по 5 рублей Так что нормалек будем делать так стеллажи сделали вчера Это у нас осталось но это пойдет на покрасочную камеру доехали купили трехметровые бруски, потому что камера покрашена будет 3 на 4 Вот такие вот селажи сделали, два селажа по метр, ой, по два метра. но тот четырех, четыре полки, это метр пятьдесят. Здесь все расходники как раз жидкости масла ну и так по мелочевке гидравлика здесь будет лежать здесь чисто инструментальные стеллажи сейчас развесим самый необходимый инструмент весь не стали перевозить потому что всем я там не пользовался самое необходимое вот сюда сейчас будем все это развешивать вот. потому что вот эти нужны нам обязательно чтобы это все не валялось на стеллаже стеллаж всегда обычно должен быть чистый все должно висеть ну, через неделю это все будет лежать. <с> Хотя бы раз в неделю надо обратно все вешать. Ну, и нижние полки, это тоже под запчасти, под все такое. Погнали дальше. Так, стройка продолжается. То есть, точнее, обустройство бокса. Опять не хватило брусков, поехали, купили. Вот здесь такие три бокса будет. Вот на всю стену. Это 7,20. Итак, три бокса, это мы сдвинем потом. Два, 2, 2,40 на 3 метра. Потому что один трактор будет краситься или два сразу одновременно. Их надо изолировать. Но даже здесь трактор, здесь обшивка красится. Все равно надо это. помещениться. Ну и закрыл, чтобы не пылиться. Покрасил и можно дальше работать. Не как в гараже. Когда я покрашу, 2-3 дня я ничего не делаю, потому что чтобы пыль на краску не садилась. Точнее, ну да, пыль на краску. Но он перепутал. Ну все, пока. вот. Время здесь, вот это раскрасено временно, само собой. Сзади усилим, боковушки усилены. Сразу такие сделали, четыре стенки. И выставляли. Взяли пленочку. Вон пленочка, 35 метров, чтобы все зашить. На скорую руку, но оно крепкое, надежное. Здесь ветров нет, и снегов нет, так что нормалек. Типа мини-покрасочных камер. Все. Продолжаем. Так, каркас закончен. Обтянули заднюю стенку и боковушку с крышей. Заднюю пленку. Сейчас нам надо будет зашить. Вот пленочка. Сейчас зашиваем вот эти две перегородки. И три камеры готовы. камеры еще повторюсь. 3 метра на 2,40. Трактор как раз здесь помещается с поднятой стрелою. Так что с расчетом так, что трактор стоит и по бокам можно проходить и красить сейчас зашиваем две перегородки и делаем кожух кожух, не знаю, может быть с запасом сделаем, в крайнем, чтобы можно было по диагонали натянуть и все короче, там видно будет в процессе ну все, закончили перегородки перегородки зашили и повесили наши шторки Шторки вот так будут закрываться Если в дальнейшем не хватит Мы удлиним на метр помещение Чтобы было 4 метровое Вот так она закрыта ровно Когда не надо, шторку, естественно, закинул наверх Если надо чуть-чуть побольше расстояния, мы просто кидаем По диагонали, под, палками подперли И заходить можно И пыль не летит Но Я думаю, вам смысл теперь понятен Три покрасочных бокса а вентиляционные трубы есть, улитка есть. Здесь нету отверстия нигде под потолком, Некуда вывести. Если он кладка только выбивать наверху, там есть, я вижу есть свет на улицу, видно, да? Вон за кабелем сразу. Вот если вот это место выбить, тогда можно будет вентиляцию туда вывести. Прям к этому же. Вытавливаю балки, прикрепить улитку, она небольшая улитка. Есть у меня 200 трубы, специальные вентиляционные внутри камеры, пустим. Вон там, сверху, в углу. И с каждой камеры, чтобы высасывал. Ну все, в принципе, бокс мы подготовили. Стеллажи есть. Сейчас свет включу побольше. Давай, Вот эти боксы Это вход в другое помещение Которое тоже будет сдаваться в аренду Но нам пока этого хватает Рабочая зона на 4 трактора Здесь у нас Стеллаж, два верстака И вот здесь еще надо поставить Распиловочный стол И все, ну уже можно переезжать В принципе все что надо было Подготовить мы подготовили ну, естественно, надо приучать себя к уборке. Все подмели. Дома раз в неделю все прибираешься и начинаешь прибираться, когда уже все мешается под ногами и ты ничего не можешь найти. Тогда начинаешь уборку. Здесь вообще в идеале приучаться каждый день к уборке. Поработал, день закончился, убрался. Стол убрали, все вымели. И просторнее и чистенько. Все, кто досмотрел, всем спасибо. Всем пока.